Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп, И у нас очередная новинка среди электровелосипедов Трехколесный Fatbike э, от компании Минак. И сегодня мы поговорим с вами о том, на что он способен, для каких целей, для кого он подойдет Поехали! Погода прекрасная, а это значит, что полноценный сезон электротранспорта он начался Я вас всех поздравляю с этим Сегодня я хочу с вами познакомиться вместе, потому что я с этим велосипедом особо не знаком Это новинка от компании Minaco, называется Minaco Track, Fat Bike В видео мы с вами поговорим, покатаемся обязательно, не переключайтесь, смотрите до конца, тест-драйв и на что он способен Итак, друзья, давайте начнем по порядку, начнем с мотора колеса Здесь у нас с вами редукторная система, редуктор находится спереди а, точно такой же редуктор установлен на электрофэтбайках от компании Минака F10, F11. Они на самом деле заслуживают э, свое, как говорится, уважение и э, отдельно на него внимания. По тяговидности к ним вопросов вообще нету. F10 и F11 модели уже на рынке давно и себя зарекомендовали очень позитивно и хорошо. Мы получаем обратную связь так же, как и от клиентов и сервисный центр. У нас, повторюсь, свой э, сервисный центр есть. Э, по ним проблем в принципе нету. Поэтому здесь по редуктору могу сказать, что Хороший редуктор, мощность 500 ватт. В номинале Но по гравировке на мотор-колесе 240 ватт, Но ну, в принципе как на все линейке Минак сейчас в 23 году В принципе все велосипеды Ставятся гравировкой 240 ватт Давайте перейдем к сердцу данного устройства Это у нас с вами аккумулятор Аккумулятор идет у нас быстросъемный, литий 48 вольт на 12 тысяч миллиампер часов На что способен данный Электровелосипед По скорости и пробегу По заявлению производителя максимальный пробег До 50-60 километров на одной зарядке а, скорость достигает до 40 километров но сразу зайду забегу наперед скажу вам что с точки зрения своего просто своей обратной связи это не скутер это фэтбайк и на самом деле а, ему скорость большая она не нужна потому что здесь есть конечно небольшие а, если бы он разгонялся там, 50 или 60 километров в час да то есть соответственно вот мы с вами будем ехать да вот сейчас нажму немножко когда поехал да вот чуть, -чуть. Посмотрите, видите, на поворотах, да, то есть он будет не очень устойчив, поэтому говорить о том, что а, данный а, фетбайк нужна большая скорость, сразу скажу нет, это не та история Здесь он рассчитан больше на тяговитость, на проходимость, на закрытие ваших каких-то потребностей Для кого этот фетбайк подойдет трехколесный? Были мысли, конечно, когда он только появился, и Минако компания сделала презентацию этого модели, первые мысли были, конечно, это для ребят, которые занимаются доставкой курьерской, также для загорода, на дачу, но покатавшись, увидев его вживую, как вы сейчас это тоже видите наглядно, я для себя понял, что для доставки он не подойдет. Почему? Потому что очень широкая задняя часть, база, по тротуарной части ездить не очень будет удобно. То есть это и вам, как и райдеру, и, соответственно, пешеходам, которые находятся на пешеходной части, на прохожей части. Это первый момент Второй момент, конечно же, если мы с вами будем Выезжать на дороге общего пользования В правом крайнем ряду То тяговицы данного скутера То есть именно, точнее, скорости да, Ее будет недостаточно для того, чтобы совершать Какие-то маневры, либо обгоны Поэтому а мой вердикт, что данное устройство Для доставки именно курьерской Он не подойдет, хотя у него очень классный Объем багажника, сумка идет да, Передняя корзина, то есть грузи Не хочу а, Тем более, как заявляет производитель, максимальное возможная нагрузка до 200 килограмм. Ну согласитесь, друзья, здесь прямо все подходит к тому, чтобы максимально грузить и закрывать свои потребности. Но что имеем, то имеем, и говорю вам, как оно есть обратную связь. Итак, для кого же все-таки данная история подойдет и данный транспорт? По моему мнению, это для дачников, для людей с ограниченными возможностями, для наших с вами там родителей, бабушек и дедушек пожилого возраста, категории людей, которым нужно устойчиво устойчивое устройство то есть трехколесные и соответственно не быстрая скорость но при этом тяговитый. доехать до магазина для, до супермаркета может кто там на огород что-то загрузить сюда мешочек положить там не знаю с огурцами с луком и так далее и довести до своего пункта назначения а, на каких-то закрытых территориях да то есть например там строительные участки может быть парковая зона например та же самая охрана которая за порядка правопорядком а, зоны отдыха отвечает то есть там можно передвигаться на этих устройствах то есть, в принципе, обширный достаточно контингент клиентов, для кого этот фэтбайк подойдет С точки зрения колес колес у нас с вами передняя, задние колеса идут 20-е 20 дюймов, пневматические Надувные, камерные Камеры, вы, соответственно, можете сейчас видеть на экране, как они выглядят Потому что некоторые клиенты задают вопрос, что они бескамерные или камерные Задний у нас все полноценный камерный Переднее колесо у нас с вами идет 24 дюйма 24-дюймовая, то есть переднее колесо оно больше, и честно скажу, с точки зрения вот посадки она очень удобная, удобная и комфортная. И опять же, да, то есть возвращаемся к тому вопросу касаемо скоростного формата режима управления, то есть вот сейчас я сажусь на него, у него такой, вот видите, разлетелённый классический руль, очень такой продолговатый, ехать Скажем так, на чили, на расслабоне, спокойно, э под прекрасной погодой получать удовольствие, закрывать какие-то свои потребности, просто на даче, за городом. А на нем хорошо и будет комфортно, вам приятно. Опять же, если мы будем ехать там, на максимальных скоростях, если бы он разгонялся 50-60 километров, это было бы некомфортно, вы бы просто ехали бы с таким рулем, с такой посадкой, да, было бы вам это неудобно. А, давайте с вами <coughs> подойдем к подвесочной, подвесочной системе. Потому что у многих клиентов тоже возникает вопрос Как же все-таки данный электро-фетбайк трехколесный по а, бездорожью Потому что, согласитесь, друзья, визуально он сразу в глаза бросает, что это полноценный внедорожник а, Отчасти я с вами согласен, но при этом нужно учитывать, что все-таки этот а, фэтбайк не предназначен там, для каких-то больших горных препятствий да, То есть это все-таки не та история, но тем не менее а, подвеска у него передняя великолепная Задняя у нас с вами, она отсутствует, но при этом отрабатывает хорошо. То есть у нас, смотрите, вы можете обратить внимание, здесь у нас стоит э, воздушно-масляная и э, с блокировкой э, подвеска. Это помните, мы делали обзор на, если не ошибаюсь... Сицибо H1 Pro, либо Dual, если я уже не помню, просто зимой мы снимали, обозревали фэтбайки тоже. И там точно такая же была подвеска. То есть с правой стороны у нас мы с вами видим возможность блокировки, то есть сделать подвеску более мягкой, либо ее блокировать, чтобы она не отрабатывала вообще слово от слова совсем. А с левой стороны у нас с вами есть такая заглушка, мы ее с вами выкручиваем, стоит нипель. И ниппель, соответственно, нажимаем, воздух спускается, посадка становится ниже, вилка опускается, тем самым тоже подвеску можно регулировать. Максимально здесь в районе 8, 8,5 атмосфер подкачивать можно, то есть, что касаемо, кстати... Подкачки переднего колеса, по заявлению производителя, производитель нас сразу проинформировал, то здесь у нас с вами максимально где-то полтора, полтора бара нужно накачивать, не больше. Это тоже момент, учитывайте. В принципе, на всех покрышках она гравировка есть, то есть здесь вопросов не должно быть. Что касаемо также резины, кстати, это резина, которая ставится на всех фэтбайках: Минако, Сицибо. По ним нареканий в принципе нету. Не могу сказать ничего плохого. Нормальная, хорошая резина с протектором. То есть цеплять будет хорошо. Даже я думаю, что с пробуксовкой вполне возможно. Передняя покрышка 24 на 40 а задняя у нас с вами 20 на 4 тоже. Перепрыгнули мы с вами от подвески колесо как говорится, ну давайте перейдем в заднюю часть. заднюю часть у нас с вами, опять же, как я сказал ранее, подвески нету, но это на самом деле ничего критичного в этом нету. Как вы помните, тоже предыдущие видеообзоры мы фэтбайков делали, задней подвески где не было. За счет надувных, больших 20-дюймовых колес, которые стоят на этом фэтбайке, за счет них у вас будет комфортная, плавная и мягкая езда. Мы обязательно сейчас покатаемся, поедем по неровностям, Попробуем заехать и съехать по лестничной площадке. Вы на этом видео увидите, как он себя ведет. Что касаемо Многие скажут, наверное, он весит э, как слон. Ну, отчасти, наверное, тоже соглашусь, но при этом есть один э, очень такой немаловажный момент, что вес его со составляет 41,5 килограмм. А, на самом деле, много ли это ли, или мало, я скажу так, что, наверное, для такого конструктива фэтбайка это немного, потому что он идет полностью алюминиевый, не стальной. Если бы это был бы стальной сплав, то я думаю, что вес был бы где-то 60 плюс, скорее всего. При этом, с точки зрения подъемности, поднять его возможно перенести конечно же то есть это не постоянно его переносить, да, то есть, ну, если было бы стальной, поверьте, было бы намного дискомфортнее и неприятнее. Давайте с вами поговорим о посадке, о раме. По моему мнению, рама сделана очень хорошо, достаточно низкая посадка и а, очень схожая, немножко максимально постараюсь приблизиться к F-11, то есть здесь очень удобно будет как для людей пожилого возраста, так и для женщин, то есть много высоко поднимать не нужно, сели, а, поехали. Также, если вам нужно спрыгнуть с него, ну, либо слезть просто, а, вам рама мешать не будет, то есть вы можете спокойно на нем передвигаться и какого-либо дискомфорта у вас с этим не будет. С точки зрения сидения, помимо того, что как я и сказал, что есть передняя подвеска и задние пневматические колеса, которые придают мягкости и плавности езды, здесь у нас с вами стоит еще пневматическое а, сидение амортизационное, то есть за счет ничего у вас будет еще дополнительная амортизация, очень приятная и комфортная езда. Ну Теперь давайте с вами поговорим о системе торможения. Это тоже немаловажный фактор, как я всегда говорил. А, тормоза. Тормоза у нас с вами стоят дисковые. И на мое удивление, я как и думаю, наверное, кто смотрит это видео впервые, то, соответственно, с этим байком знаком тоже, наверное, а, здесь стоят у нас с вами механические дисковые тормоза, но при этом диск, дисков тормозных здесь стоят три. А, вы видите здесь 160 стоят стандартные, которые стоят. А, по ним ничего не могу сказать нового то есть э, старый добрые проверенные механика которая себя зарекомендовал достаточно хорошо и давайте его завалим немножко и стоит у нас с вами сзади на каждом колесе вы видите тоже 160 диски кстати если обратить внимание от стоят они достаточно хорошо как я вижу плотно как колодки стоят то есть э, тормоз отрабатывает достаточно хорошо и могу сказать так, что прокатился на нем, сначала думал, хорошо было бы, чтобы здесь гидравлика, но когда я прокатился на нем, могу сказать так, что гидравлика сюда она не требуется, она не нужна, потому что это не скоростной болид. А тот система торможения, которая здесь штатно стоит, его за глаза достаточно Давайте с вами поговорим о крыльях Вы сами все прекрасно видите, что они вроде есть и вроде их нету. Переднее крыло коротыш, соответственно у вас все будет лететь, если вы ездите по грязи Едете влажно-погодные условия, все будет лететь вам на ноги Вся эта грязь, то есть поэтому здесь, конечно, обратная связь для компании минако обновить и придумать решение какое-то с крыльями, на самом деле было бы неплохо, вот они идут металлические, алюминиевые. Я бы сделал бы, может быть, как вариант, вот сейчас обновленные Минака F10 F11 вышли, они вышли, соответственно, с пластиковыми крыльями, и они достаточно хорошо закрывают. Как вариант, может быть, здесь тоже возможно такое реализовать, и если компания Минак сейчас это видео смотрит, возьмите на заметку и попробуйте в следующих поставках реализовать такую, э, такой момент, потому что даже если взять, мы возьмем мы с вами задние крылья, вы сами прекрасно видите, что они тоже короткие, все будет лететь вам назад, но опять же, конечно же, оно пролетать вроде как вот так вот будет, но что-то попадать вам будет на спину и однозначно будет неприятно. Итак, давайте перейдем к вами с вами вместе к системе управления данного велосипеда. Здесь у нас все сделано по Минаковски. Ручки у нас с вами коричневого цвета. Это как на серии f 1 фэтбайки. Для того, чтобы включить электровелосипед, что вам нужно сделать? Это в первую очередь подключить питание, которое здесь у нас с вами стоит в аккумуляторе. Мы с вами его включили. Все. Прямо удержим power. Включился. У нас с вами здесь переключение скоростей. Это стандартно, как, так же как, повторюсь, как по Минаковски на всех фэтбайках. У нас все Должны здесь 5 скоростей быть, да, 5 скоростей, все, вы все это наглядно видите. С левой стороны мы с вами видим блок управления светом, то есть включается свет, поворотники, поворотники у нас с вами идут только за звуковой сигнал, а с правой стороны у нас с вами установлена система скоростей, то есть у нас шимановский блок управления скоростей, 7, 7 скоростной, повышающий, понижающая И курок газа Курок газа у нас сделан, вы видите, такого формата да, То есть он не, не, не Скажем так, не как на самокатах Либо моциклетного формата да, а Сделан он как в виде курка нижней части да? То есть очень удобно Объясню почему Опять же мы возвращаемся сейчас к категории клиентов, кому эти велосипеды больше подойдут То есть если мы Люди будут покупать там пожилого возраста Либо мы будем с вами покупать для наших родителей то здесь, соответственно, конечно же, будет удобнее ехать, безопаснее, с точки зрения нажали спокойно, плавно, вы поехали. Все-таки мотоциклетная история для наших с вами там родителей, либо бабушки с дедушкой, конечно, им это непривычно, и для них это будет дискомфорт. Сейчас мы с вами также сейчас обязательно в этом видео мы скроем контроллер, посмотрим какой контроллер стоит, какой ампераж. Ну что, мы с вами переместились в магазин, сейчас скрыли на треке от Минака крышку Seco контроллера, посмотрим какой контроллер стоит и как уложена проводка. Ну что, вот у нас с вами контроллер идет и проводка, контроллер у нас с вами идет на, кстати, на 25 ампер, он помощнее, чем на F10. Вот производство февраль 23 года, тоже свежайший. Удивительно, почему она и в 10 20 а здесь 25-й. Ну, может, конструктив тоже, конечно, тяжелее. Что касается проводки, э, все достаточно сделано неплохо, но есть небольшие нарекания, это сугубо мое мнение, даю вам обратную связь. Вот здесь видите очень много проводов, они не уложены в термоусадку, и опять же, да, вот если мы смотрим с вами на фишки, вот в какой-то фишке здесь у нас с вами термоклей стоит, то есть для того, чтобы провода не отваливались от них там при вибрации, да, то есть то на каких-то фишках на многих даже, кстати, термоклей не стоит, и, конечно, от вибрации либо каких-то таких моментов со временем есть вероятность того, что может отвалиться провод, и ну, велосипед станет просто. Ну, обращайтесь в наш магазин, сделаем вам гидроизоляцию и все поставим на термоклей, чтобы у вас не было никаких таких, не дай бог, проблем. Что касаемо самого контроллера, контроллер здесь у нас с вами тоже термоклеем заклеен, здесь вот видите, да, что внутренне ничего попадать не будет, но, тем не менее, опять же, здесь у нас ничего, ни проставки никакой нету, есть вероятность конденсата, крышку сняли, здесь тоже никакой, ни резиновой, нет прокладки, ничего, то есть, опять же, вероятность попадания влаги, все это тоже есть, так что гидроизоляция я рекомендую делать что касаемо комплектации как вы видите сами сейчас на своем экране это у нас с вами корзинка задняя стоит передняя стоит передняя кстати корзинка не знаю почему но как правило всегда стоит какая то закрыт, закрытая часть чтобы какую-то маленькую ручную кладь перевозить то здесь у нас с вами не закрывается, поэтому имейте в виду, что какие-то такие вещи небольшие, плюс ко всему большие проемы вот такие вот в сетке, может что-то выпадать. Ну, либо здесь доработать какими-то резинками, либо натяжкой закрыть, чтобы было более комфортно ездить. Возвращаемся к задней части. Здесь у нас полноценная большая корзина идет с сумкой. Сумка очень похожа на сумку-холодильник. Как вы помните, если на пикник ходить, такие сумки... Давайте с вами откроем, посмотрим, что у нас здесь с вами идет в комплекте. Ну, в комплекте мы с вами видим, это зеркала заднего вида, которые идут в комплекте и крепятся на рулевую часть. И зарядное устройство. Зарядное устройство у нас идет с вами на 3 часа учитывая того, что 12 А аккумулятор, примерно 4 часа полная зарядка. Сумка, кстати, очень плотная. Тоже приятное дополнение. Мне очень хочется сейчас на нем покататься, посмотреть, как он себя ведет на бездорожье. Давайте сейчас с вами переместимся, кстати, к оптике задней и передней, посмотрим, как он светит. Сейчас, конечно, яркая солнечная погодная, погода и так заметно не будет, но все же давайте посмотрим. Поворотники. Ну, кстати, поворотники они хоть и маленькие, да, ну, на самом деле маловаты, но при этом внизу находится и ночное время будет видно. Стоп-сигнал. Достаточно яркий, и видно его. И теперь сейчас переместимся на переднюю часть, посмотрим на фару. Ну, фара, конечно же, не ксенон, но лучше, чем ничего. Итак, давайте, кстати, сейчас его еще раз переведем, посмотрим, как у нас сделан механизм сам по себе. Итак, что мы с вами здесь видим? С вами мы здесь видим 7 звездочек. Как и ранее показывал, что шамановская система управления стоит. И передняя у нас одна звезда, то есть полноценный семискоростной футбайк. То есть можно ездить как на обычном велосипеде, так и на электротяге. Ничего такого прям сверхъестественного нету. Как говорится, все просто и при этом где проще, там значит меньше проблем должно быть. Ну что, друзья, давайте с вами покатаемся, поездим, посмотрим, как себя ведет. Кстати, обратите внимание, на что хотел бы ваше внимание обратить, на том, что у нас с вами вот руль, посадка. Здесь у нас есть возможность регулировки градусов наклона руля. Здесь вот видно стрелки, и мы можем наклонять, соответственно, и как по посадке, если вы очень высокий, с длинными руками человек, можно, соответственно, руль регулировать как на себя, так и от себя для вашего комфорта посадки и езды. Педали. Кстати, вот у всех в Минако компания заметил, что педали идут э, пластмассовые. На самом деле, с точки зрения надежности, э, не знаю, по мне, конечно, металлические были бы понадежнее, но время покажет, как они сами себе ведут и как они. Насколько они надежны Кстати, еще один момент я Хотел обратить внимание ваше Это на то, что у нас мы получаем от клиентов обратную связь Вот когда вот мы видео снимали На Сицибо полноприводный И про просто Там вы помните, обода Были с как раз вот точно такие же Вот с такими, вот, скажем так, выемками Для чего это сделано? Ну, в принципе, во-первых, это само по себе Облегчает а, сам обод То есть, он был бы цельный Соответственно, он был бы тяжелый Еще тяжелее И второй момент, это за счет того, что вы можете смотреть Как и давление тоже, если они а, приспущены, То вот эти вот шарики выпухлые да, То есть, они не будут выходить То есть, вам нужно атмосферное давление Его подкачать, от велосипеда И дальше продолжать движение Ну что, поехали кататься Сейчас, кстати, попробуем Ассистент, как здесь есть или нет Первая скорость Вторая скорость. С третьей скорости он пошел. Четвертая тоже есть. И пятая тоже. В общем, первые две скорости ассистента отсутствует, система PASS, 3, 4, 5, все есть, поэтому удобно. Теперь давайте отключим бортовой компьютер и покатаемся просто на велосипеде педального формата. Какие ощущения, если вы стоите на месте, вот, вот сейчас остановился и хочу начать движение. Вот сначала небольшое, конечно, есть формат того, что нужно делать небольшое усилие, но потом он подхватывает. Тянет достаточно комфорта, комфортно, легко и каких-то, скажем так, напряжений я не чувствую. Поэтому с точки зрения это вам обратная связь, если вы подбираете данный велосипед для категории там, пожилого возраста, либо для лиц с ограниченной возможностью. То есть, если кому-то нужен очень важный момент, чтобы крутить педали, на них можно крутить педали. И при этом здесь, сейчас я еду на четвертой скорости, кстати, а если мы с вами сейчас сделаем на скорость, поставим просто первую. Давайте попробуем. Ну да, неважно какая скорость, сейчас еще раз, подождите. Да, именно оттолкнулся сначала чуть-чуть небольшое усилие, Первую скорость сейчас поставил, тянет вообще легко, непринужденно, можно ехать отдыхать, расслабляться, попивать кофе, разговаривать по телефону и наслаждаться прекрасной поездкой. Так, давайте сейчас мы с вами попробуем включить питание и поездить на нем, посмотреть на его способности. Я сразу в пятой скорости. Сейчас. Съедем с лестничного пролета, заедем, попробуем обратно, посмотрим, как данный байк себя ведет по тяговитости, ну и, конечно, как комфорт езды с точки зрения отсутствия задней подвески. Даю обратную связь. Конечно же, если сравнивать, например, с велосипедом, который имеет заднюю подвеску, конечно, он будет жестковат. Но, опять же, помните, снимали в Фокс? Помните, задняя подвеска у него была? Но ну, она вроде как и есть, но при этом жесткая сидушка. Так вот, вот этот вот трехколесный фэтбайк от Минака, он более плавный и мягче, нежели даже Fox с подвеской. Сейчас заедем с вами. Ну что, Поехали. Я разгон большой не делал, вы сами это видели. И даже когда вот э, подъезжал момент, да, то есть переднее колесо немножко даже подшлифовывало, э, скажем так. В принципе, с у него проблем нету. Угол поворота, смотрите какой. То есть вообще хороший, то есть с точки зрения поворота развернуться. Даже вот на таком сейчас вот проезде, вот видите, да, я могу спокойно сделать э, разворот и поехать. Ну что могу сказать на самом деле данный трехколесный фетбайк не очень понравился и на самом деле я удивлен сейчас приятно удивлен с точки зрения вот этого угла поворота то есть нет какого-то ограничения утыкания никакого нету я спокойно могу сейчас как вы видите на своем экране делать разворот и вот смотрите даже вот на месте просто я делал 360 градусов без проблем согласитесь друзья очень круто дайте обратную связь вашу мне прям очень понравилось Давайте с вами посмотрим на экран. Сейчас вот в тенек отъедем, он вот туда вот с левой стороны, и посмотрим на бортовой компьютер, потому что мы тоже получаем обратную связь, какой стоит бортовой компьютер. А так как у Минака было много модификаций F10 и F11, у них стояли в свое время разные бортовые компьютеры. В данном случае стоит сейчас обновленный, такой же, как на F10 обновленных модификациях F11. И вот сейчас в тенек мы с вами заехали, и можно полноценно видно и видеть на вашем экране а, что здесь у нас с вами показано то есть это у нас заряд батарейки спидометр система пас он указывает что он работает на пятой скорости а, четвертая тоже он работает третий работает его видите почему-то показывает и на первой на второй пас есть но на самом деле первая вторая не работает как я сказал ранее ну и здесь адометр пробег в данном случае сейчас 1 километр все Хочется заехать, на самом деле, на бордюр, не судите строго, друзья. Газон, конечно, портить не хочется, но я потихонечку попробуем, посмотрим. Насчет тормозов, кстати, каждый, учитывая, что здесь механическая система торможения, может отрегулировать для себя тот формат, который которому ему подходит, то есть более жесткий, либо плавный. В данном случае сейчас стоит плавное торможение, не резкое, но отрегулировать это две секунды, поэтому проблем здесь в этом нету. Ну что, вот мы с вами познакомились с трехколесным фэтбайком от компании Минака, Минака Трайк. Мне очень интересна ваша обратная связь, что вы думаете по поводу этого велосипеда, как она вам, эта модель. Дайте, пожалуйста, обратную связь в, своих, в комментариях ниже. Что касаемо цены, цена на данный момент в связи с курсом, повышения курса валюты, также, конечно же, сезон. Цена сейчас составляет 119 тысяч рублей. На момент вашего просмотра этого видео смотрите актуальную цену по ссылке внизу под видео. Вся актуальная информация на нашем сайте. Ну а с вами был Станислав. Я всем всех поздравляю с началом сезона. Прекрасная погода. Так что катайтесь аккуратнее. Я вас жду у нас на Тестдрайве. Этого магазина находится у нас электроника на прессе. Торговый центр метро 1995 года. 200 метров от метро. Большой ассортимент разной техники. Приезжайте, буду рад вас видеть. Всем удачи. Пока-пока.